Здарова, пацаны, это снова я. Майл! Сегодня у нас будет тренировка. Куда убежал? А, а, а, а, а, а, помоги, Илья! Ты упал? Могу повредил, что ли? Да, скорее Давай. всего. Пошли. Ладно, дойдем тогда, когда... Включу тогда, когда дойдем. Ладно, пошли, быстрее. Все. А? Ты это видел? Тут два скелета. Um... Оп! Ты не хрень! Ой, вообще не вижу. А, твою мать! Ладно? Что за чел? Чел? А, что такое? А... Кто? План, пошли со мной. Побежали. Я включу тогда, наверное, когда добежим до этого места. О, да неужели вы прибежали? Хотя бы двое. Что? Да неужели ты обосрался? Да ладно, это вроде я! Убежаемся за братву! Прошло 30 минут. Твою мать! Этот день никто не выжил. Или... Хотя да, никто не выжил.